Подожди, Иван, ты хочешь присесть на краба голубой yeah, <клев> гибели 2014 like. года выпуска? Uh -huh. А, модели, моделям. Uh -huh. А, ты все-таки снизу, сзади оказался. все. Не, ну тогда все понятно. Я за это, кстати, не вообще, это не было не по сюжету, я не знаю. Сами разбирайтесь. Я вставляю тебя в свое видео. <laughs> это вонючий гидрик, знаете почему он вонючий? Потому что, во-первых, я не помылся, а во-вторых, подруга это тут, блядь, вот вся вода, она, блядь, холодная, блядь. Ваш стрелочка, блядь. Вот такая хуйня. А, И тут все холодно, блядь. Не отставай, братанчик. <laughs> Утренняя размера. Тыщаешь, общай... И было жарко За то, чтобы выжить, блядь, вы потратили, блядь, походу Фламинго, блин, Могли бы жить тут, блядь на это за лучшее, я бы сказал И фундамент И там, да, Ты просто козу, блядь, испугался А И, это да, что, АКАП? Нет, UCICT Что это значит? Это что-то на каким-то... Нахуй тут кайцовое, блядь Ой, лузи червоноколына Трактор безучерный вон. Трактор, его... трактор. Ой, Лузи червона халина похилилася. Ну не начинай. У него комбайн вон. Слабой вот. вот. Новый поворот. И никого помочь мне не проси. Обычно только мазь меряет ветер Я думал Мась вернулся Только Мась меряет ветер Мась вернулся Мась вернулся, друзья Наебал так, я даже носка все <плодисмент> Класс. Чувак, чувак, он туда доехал, блядь. За 7 минут максимум, да, блядь. за ухи за ухи Эй, восемь как вы боимся ой кот тут пришел ко мне искать и спасает хороший денек, короче. такой знаешь как это для да. да, да, да. <свисток> <свисток> ну да это жестко я кот, кот никак себе места не найдет. А ну сверни туда. Мне нравится, да? Хлеба и зрелищ О! Вот! Чтоб у нас так жрали, да, да скажи. Наши домашние, да. Устричная ферма, да. Устрицы их не устраивают, так они, короче, да, да. палочки хавают. Да, Познайтесь по угоду. крестятся ныряет и у нас спасение параллельно на лодке да? и параллельно устричная ферма тут вот все в одном насыщенное начало дня. Быстро, это вообще, ну, блин, ну, наврузочка казалось бы, да, одна, вы... одна, блин, шле шлейка. Хорошо, а и, и он, и он, Вот теракт. Ну Но он такой старенький, старенький. А? Это новые, новая новая трапа? Ну неизвестно. Красиво, голубой цвет в реческом стиле, да? Такой.